Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft II, Винкс оф Либерти, у нас на очереди планета Новый Фолсон. Друг, надо брать Новый Фолсон. Там держит всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь... Сообщи мне. Так, ну а тут интересная очень дополнительная возможность. 50 тысяч кредитов можно заработать. А не очки, какие-то исследования. Плюс сама планета по себе очень интересно выглядит. Я даже не знаю, что это такое на орбите. Какие-то. То ли какие-то специальные спутники, которые окружают планету, чтобы не мог вылететь ни один корабль, то ли еще что-то. Не знаю. Плюс еще на планете видно такая прям структура, очень странная. Что мы получим, кстати, во время боя, пока неизвестно. Ну, давайте посмотрим. даже прям меня заинтриговали разработчики. А где Тош? Я думал, он уже тут. Он покинул корабль. Я думал, вы уже... Сэр, у нас входящая зашифрованная передача. Соединяй. Так-так. Печально известный Джим Рейнер. Меня зовут Нова. Есть разговор. И какой у меня может быть разговор с ручным призраком императора? Тош тебе врет. Мэт, подключи Тоша. Думаю, он все равно все слышит. Со фантомами будущее. Ты просто не способна понять это, девчонка. При превращении фантомов призраки становятся маньяками, одержимыми идеей убийства. Те из них, кого мне удалось поймать. Сейчас отбывает срок в новом Фолсоме. Не слушай ее, брат. Помоги мне освободить фантомов из тюрьмы, и вместе мы свергнем Менгска. Тош хочет вернуть псионные способности своим приятелям фантомам. Ты сам помог ему добыть нужные компоненты. Заключенные нового Фолсома, маньяки-психопаты. Ты правда хочешь отпустить их на волю? Я помогу тебе в войне против Менгска. И мои друзья тоже. Она никогда не будет тебе союзником. Тоже это бомба с часовым механизмом. Он будет твоим лучшим другом до тех пор, пока не всадит нож тебе в спину. Это момент истины, друг. Выбирай. Опять выбор. О. Ой, ну давайте посмотрим, что у нас, какие варианты. Новиес помочь. Помогите Нови разгромить тренировочную базу фантомов на станции Аверн и избавиться от террористической угрозы, исходящей от фантомов. Новая обучит вас тренировки тренировке призраков, но не присоединится к отряду. Блин, а что не присоединится к отряду, например, да? Очень жаль. Присоединилась бы к отряду, заменил бы, возможно, Хелсон. В какой-то мере. Помогите Тошу устроить массовую побег из терминового Фолсома, сводив... Множество врагов менгса, Менгска. То, что останется с вами, будет обучать фантомов, которые поступят к вам на службу. То, что останется с вами, будет обучать фантомов, которые поступят к вам на службу. Что есть у фантомов, мне интересно. Глушает вражеские единицы выбранной области на небольшой срок ультразвуковой импульс. Фантом. Специалист по проникновению в тыл может использовать способности... Маскировка. Ну, понятно, в общем-то. То же самое, что и у призраков, только разве что у импульс еще какой-то есть. А у новой есть, соответственно, у призраков выстрел, наносящий цели 7... 45 единиц урона. Ну, да, снайпшоты, я наслышан об этой способности у призраков. Это просто великолепная суперспособность у призраков для уничтожения... Всяких очень бронированных отрядов, например, там у зергов, не знаю, ультралисков, муталисков и прочих таких прям укрепленных юнитов, которые надо долго стрелять. А призрак может с одного из двух выстрелов уничтожить сразу этот юнит. Ой, ну я даже не знаю, на самом деле, здесь очень так все, как-то, знаете ли, двояко. Вроде помочь и это прекрасно, получить призраков. И тем более такой леди помочь, да? Скажем так. Но при этом я не получу саму новую а, на корабль. Да и к тому же помочь, как бы, получается, Доминион. Выходит так, я помогаю Доминиону. А то, что помочь тоже, как-то, знаете ли, не очень классно. Я так понимаю, скорее всего, тоже темнит. Тут далеко все не так уж и а, черно-бело. Нельзя сказать, что прям уж тоже такой добрый, хороший. прям брат за брата там. Да. Так что, не знаю, к тому же фантомам мне не очень-то и нужны какие-то юниты, ультразаковый импульс, чуть за хрень вообще? Оглушают вражеские единицы, что это означает, они... Ну, короче, тут не совсем понятно как-то, что это означает, и какой там радиус, То может там радиус то 2 метра. А может там радиус где-то метров 20, вот это было бы классно. А так, нет, я бы, наверное, лучше помог бы Нови, давайте помогу Нови, окей. Меня не волнует, как ты относишься к Менгску, Тож. Если ты и твои фантомы повернуты на убийстве, то вы будете пострашнее Доминиона. До скорой встречи, друг. Ты пожалеешь об этом, брат. Дайте не брат. Так Каков твой план? Центр Тоша по обучению фантомов находится на станции Аверн. Вместе мы сможем уничтожить его навсегда. Загружаю тактические данные. Вот, значит, где Тош планирует создать армию фантомов. Я обнаружила три объекта, из которых ему не удастся осуществить задуманное. Нашей первой целью будет склад Джория. Далее по плану — баки с тирозином. И, наконец, излучатель псионных волн, который Тош использует на завершающей стадии обучения фантомов. Значит, мы уничтожаем эти объекты, и Тош выходит из игры. Наш друг знает толк в секретных операциях. Уверен, он перекроет каждую лазейку. Я могу обойти некоторые системы защиты, но мне понадобится и ваша помощь. А как быть самим Тошем? Предоставь это мне. Я расчистила mm. посадочную площадку для ваших войск. Начинаем веселье. Давайте сыграем. На самом деле, наверное, сделал неправильный выбор, мне кажется. Да, если бы я сыграл бы другую версию, то, наверное, бы там по-другому бы все сложилось. Ну ладно, конечно, я предал Тоша, ну или, как сказать, предал, блин, тут даже непонятно, предал или нет, потому что я вроде как не с ним ничего не заключал. Он просто со мной летал, ждал, видимо, удобного момента, чтобы помочь своим братьям, которые здесь находятся, в тюрьме. Так что, кто кого предал, тут еще непонятно. Кому на связи. Так, ну что у нас есть нового под контроль. Что? Приказы будут? Так, мы на месте. Не щелкайте клво. У тоже наверняка припасены для нас неприятные сюрпризы. Повтори-ка. Так, новый, ди-ка сходи, посмотри, что тут у нас. Видишь, вон там, мародера. Ставлю 50 кредитов, что попаду ему промеж глаз. А да нет, ты попал ему где-то в бок. В <laughs> так что ты проигрался 50 кредитов. Так, да, там у них есть башенка, окей. Готово. Слышимость отличная. Так, тут, кстати, Вы минералы. Давай-ка подберем. <laughs> нет, он не хочет я подбирать минералы. Позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Ой-ой-ой. Ну, я под обстрелом. Ну, не стой с толбом. Помоги девушке. Пристрели вон тех уродов наверху. Можешь открыть эти ворота? Конечно. Дай только добраться до панели управления с другой стороны. Я уже задравлен. Повтори, уже пути Готово. В атаку. вуаля Нет ничего проще. Двигаем дальше. Да, у меня солдат мало ты? осталось, слушайте. Двигаем дальше. А нам может снайпшотом убить вот это вот? Нет, только именно. Понятно, только живые единицы органические. Приказы будут. Какова ситуация? Выдвигаюсь. А, ее, кстати, могут лечить, да, Миди? Я готова. Полагаю, дело срочное. Ново на а -а -а. Выполняю. Сорян. Положись на меня. Побежал дальше. Ой-ой-ой. Так, давайте все атака. Ну да, призыки на самом Футей. деле во втором строках бираются до более полезные юниты, чем в первом. Давай, в первом тане по сути, ничего не могут, кроме как просто именно устраивать ядерные удары. Осторожно. Впереди танк. Если я поближе, то смогу телепатически воздействовать на экипаж. Ого. Блин, вот реально, новая была бы у меня в моем отряде, я бы ее, конечно, юзал бы очень часто. Потому что подчинение даже у нее есть. А кого именно починить? Слушай, а, не, она тут, типа, может, на время подчинить его. М И надолго она может его подчинять. А, ну, уничтожьте, этот танк. Уже все равно от него толку. Очень много будет. Я обо всем позабочусь. Выполняю. на связи. А он, кстати, не может докидать. Да, Недостаточно энергии. Ну, не uh -huh. это отражает, что как быстро. Что там дальше у нас какие войска? Фантомы. Я с ними разберусь. Уже в пути. Готово. Окей, он тут устоит и умирает. Слышимость отличная. Забавно. Осталось фантомов всего вас. один. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Готовчик. Давайте сюда. Так, ой, ой, -ой у него там Слышу даже бинокль находится. Положись на меня. Это тогда мое будет. давай теперь тебя еще возьмем. Давай, вызывали, стреляй сюда. Отлично. А ведь я считал тебя человеком чести. Ты совершил очень, очень большую ошибку, брат. Молодцы, мальчики. Наша следующая цель – баки с тирозином. Я расчищу для вас посадочную площадку. Будьте готовы. Да, конечно, но, ну, конечно. Еще бы, кстати, был бы у меня этот. Э, как его? коллективной игре. Командир. <с months ago> да, за эту миссию бы давали бы командира на нет. Говорю, не я что-то Почему бы просто не заставить тут все авто а, Потому что вот такая вот фигня происходит. Так, вот. Так, что там у нас дальше? Какие войска? Идет там турель? Да, там турель плюс там викинг, по-моему. Выдвигайся. сюда Нова на связи. Выполняю. На меня. Ближе к делу. Готов приказ. Что? В Посадочной зоне порядок. Можешь десантировать войска, Джим. Пускай твои парни попробуют открыть ворота. У нас мало времени. Приказ с высоким приоритетом. Готов. У нас мало времени. А как вскрыть то дверь? Пути! Куда тебе? Воу, воу, воу, полегче! И как мне здесь прорваться? Что-то не понял. окей переходим? Я будем. На связи. Ближе к делу. Да, видимо, она может контролить Система вот этот вот, э, ворон хоть сколько угодно. у нас дальше какие войска в процессе. пока никого нету поэтому давайте вперед вот так давайте этого ворона пошлем вперед потому что он все равно как бы у меня ручной так что можно его сильно не жалеть Ситуация. Ну к что ж, снова Сейчас мы возьмем под контроль вот тубамшу. Что? Уже в пути. Отлично. Отлично. Ох ты, нифига сколько вас там. Но ну, эту баншу нам все равно придется потерять, так что давайте ее сейчас как-нибудь пошлем так. Давай вот это вот возьми под контроль. Да, уж не очень-то и удачно. Ну-ка накидай сюда. Сколько Чем на меня. Что? Готов к Слушай, не хотят подходить. И хрен Готов. с ними, они все равно сейчас все Слышимость отличная. Двигаюсь. Там Который еще танк был по наверху, по-моему, да? Нет, тут <связывая> только одна турель. повтори Они не успеют поднять тревогу. Я все <связывая> на связи. Адрес, Что там у нас Обнаружил наверху? Запуск ядерной ракеты. Так, уходите. А? Я отправил тебе подарочек, мистер Рейнер. От него ты вряд ли сможешь убежать. Ну. Этот подарочек не такая уж и опасная вещь, я тебе хочу сказать. Если ты думал, что да это моё. прям уль ну, ультимативная вещь, ты конечно, что всех убивает, ты очень сильно ошибался. Че, убьет, нет? Убьет. Так, там везде турели. Там наверху тоже турель. Так что придется устанавливать сюда танки. Давайте видите огонь вот по войскам на холме. Ну, как сказать, на возвышенности. Так, голова один остался, что-то А, кстати, это же у меня запридет. Опа-опа-опа, едите ка Осторожней, пожалуйста. Ну, давай-ка сюда. Да, да, тебе конец, чувак. Слышимость отличная. Бывает дерьмо. Повторит, Случается. Выдвигаюсь. Готов к следует, так, минус хорошо. танк. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Хотя можно было бы тогда взять Сложите просто под контроль ими. его. Ближе к да, как даже не обязательно было его и убивать, блин. Не проедет, наверное, теперь, да? Заблочил. Постарай. Да, заблочил. Ну, туда нужно пострелять. Так, давайте дальше передвигаемся. Ой-ой-ой. Да. на связи. Выкладывай. Ну, этот танк по любому здесь и останется, потому что никак нельзя перевести. Не что? Каков -то. Недостаточно энергии. Давай кинь сюда турель. Никого не вижу. Слушаю. Слышу тебя хорошо. Поняла уже в пути готова так это что там Выдвигаюсь. такое стоит интересно я обо всем озабочусь. выполняю атаку злом она что-то может взломать ближе к делу Люди ну, взломай. Прикрой меня. А я взломаю систему защиты этой ракетной шахты. Сейчас. Как там было? А, Прикрой меня. Готово. Новое на -не связи. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Что? Блин, она ничего не может туда сделать. Слышимость отличная. Оп, отлично. Самочувствие фиговое, лечи давай? вот это давай-ка дерьмо сломаем. Выкладывай. Хорош. Всех подлечило, молодец. Я дерну ракету, мы теперь можем запустить, да? Но все равно надо как-то пропалить, что там находится. Но я думаю, ворону тут, конечно, жить не удастся долго. Там турели я вижу. Тут, кстати, тоже можно пройти похоже. Когда на, дело? Когда на дело прямо сейчас. Ладно. Приступим. Там находится этот, наверное, да? Как раз таки фантом. Его можно Плажите было бы убить. Ближе к велу. Ай, ну тут она не достанет все равно. Готово. Да, там еще и турель, блин, стоит. А -а, не, она не может достать. Это, наверное, тогда потом по-любому мы должны будем туда напасть. Или как? Ну да, по-любому мы должны как-то туда попасть потом. А, или смотрите, вон как можно... Вот Еще так. Первый, все ясно. О, да. И это все. Слышу, ни одной хорошо. монетки мы не потеряем, ни одного кредита. Все должно Ура, уйти пути. на дело. Так, ну я что? Давай-ка ракетный удар вот прямо вот по этому скоплению чувачков. Это Нифига как быстро ракета! Ой, Зачем ты это делаешь? Ты испытываешь мое терпение, брат. И оно на пределе. Отлично, Джим. Переходим к последней задаче. Все излучатель хорошо охраняется. Думаю, стоит разнести его ядерным ударом. Да, правильно ты думаешь. Сам тоже прилетел, наверное. А, нет, это новоснов. Я думал, тоже сейчас сам будет такой эпик-батл. Окей. <Dynamic bootiness fellowship> okay. <fracture> Подождите, пока цель ваша отсутствует. Ближе к делу. О, отличный танчик. Так, в чем не стреляет А, он внизу доходит. Великолепно. Так, ну, давайте, наверное, пока что вскрыть режим и пролетите здесь. Отлично. Ой, столько их, я смотрю. Делаю. Да, их очень много. Что? Уже в пути. Положись на меня. Да, блин, Решите. ты не можешь отсюда. Готово. Слышимость отличная. по он должен забежать Двигаюсь. наверх. А это я фейл там, наверху турель. А, наверху не турель, ну, кстати, они все равно не палят. капец просто всех убили прием, прием штаб Куда тот жить? же самый человек по-моему, озвучил Слышу тебя ну все забрали всех уничтожать теперь выдвигаюсь Можешь пока вот этих всех убить опа нифига себе не хватило одного выстрела ближайший цели. Уже в пути. Так, а там у нас все с Снова на связи. Да, жесткий чувак. Очень жирный. А это что такое? Опа, а тут у нас зерги были. Точнее, они даже и есть. О, так она может, наверное, сейчас зергами управлять, да? Ха -ха -ха -ха. Очевидно, что да. Так, кстати, отключаем. Давайте маскировку. Сильно дорого. Но я не знаю, куда потратить рейвы на этого. Разве что сюда, может, почему-то пускай нет нет. но там их очень много. Да, их там слишком много. Ну Что? давай сюда еще сходи. Ближе к делу. А вот интересно, а может он снайпшотом убить ее? Кстати, наверное, может. Давайте ка сохранить на всякий пожар. Поняла. Нет, он не успевает ну, это сделать, все равно. Ладно, уничтожаю ага. этого Рейвана. И давай-ка воспользуемся этим шансом. Ультралиск. Да, ультралиск это хорошо. хороший юнит. Ну что, давай, рубай там всех. Там, я помню, видел много очень мариков. Наверное, туда его надо послать. Скорее, да, жестко. Жестко он там порубал всех. Давай, ломаем вот эту еще штуку. Ну, сейчас он точно умрет тут уже, потому что да. Давайте пошлем его, пускай он умрет. Смертью корабль. Героем. Героем Ультралиск. Так, ну у нас тут есть еще кое-что интересненькое. Что? Давайте-ка воспользуемся этим. Давай. Слышу тебя хорошо. Я тут, не промахни. Давай-ка, включай свои дальнобойные пушки и настреливай. Закончинок лук Недостаточно энергии. Ах ты, сука, еще, оказывается, он не энергию задавится? тратит. Эй, а, блин, я-то думал, нет. Готово. Да, да, тебе. Слышимость, как <laughs> Я знаю. Ладно, сейчас разберемся давайте-ка пока с танком. Новый на свет. Кстати, может быть, надо было взять контроль послужили. над этими стервят... Ой, не стервятниками, не а... стервятникими беловорезами, хотя нет. Не не не знаю, надо. Хм. Ладно, уходим обратно, потому что с другой стороны есть еще, есть еще Ближе к делу. фантомы. Поняла. Надо сначала их убить а потом двигать вперед да, да, да. Давай вперед вперед здоровяк Ладно. что там у нас по войскам у противника А тут, кстати, есть медивак. <смех> Ой. Давай, к в атаку. В Забираем давайте конюху. этой ракетной шахты. Сейчас. Как там было? А, нет. Готово! Ядерная ракета, готова. Повтори-ка. Давайте сюда. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Так, окей. Когда же вы все подохнете? Внимание. Ну ты просто я не знаю, реально. Как-то не, непонятно, куда отправляешь нюкл. Надеюсь, что на то, что по нам попадет она. Что? Слышимость отлично. Выдвигаюсь. Сюда надо. Давайте банши. Подлетайте. Вторика... Я не Не-не-не. А, блин, все типа уже. убивая Ну, убивай вот это. Блин, а он убежал. Положись на же к делу. минус тор. очень жаль, конечно, пусть но, пусть видимо, отвлечить. придется от него избавиться. выдвигаюсь. я обо всем позабочусь. выполняю. Так. Да. сигнал получен. турбина наполнена. стволы на готове слышу тебя хорошо. Мне... конец. куда лететь? Так, точно. Хм, как Отличная. интересно, они не палец. Там, Куда короче, ситуация? понятно, там еще одна турель находится. Скорее, в атаку. Новая на связи. М, на да меня. тут, короче, прям маленький Отличный. остров, где можно сидеть. Поняла. Уже в пути. Готова к ликвидации. Блин, зря ты ее убила, конечно. Нет, не достает. Ты был прав, Рейнер. Ядерный взрыв уничтожит большую часть защитных сооружений. Давайте вот сюда. Прямо на скопление этих бомжей. Они даже не успеют атаковать новую просто. Ну что ж, то ж, надеюсь мы с тобой еще встретимся. Призрачный шанс, последнее задание мы выполнили так, и что, мы получили в абсолютно все достижения, и в общем-то все классно. Ну что, посмотрим, каково будет окончание данной миссии. ходящая передача это тоже Не терпится же ему позлорадствовать включай ты за это поплатишься Опеньки. А это что я ощит меня обидел Ты мразь, Тош. Я всю свою жизнь боролся с такими, как ты. Ты и я. Мы два сапога пара. Мы оба пойдем на все ради своей цели. Нет. Ты так ничего и не понял. И не поймешь уже никогда. Да ладно. Я в шести световых годах от тебя. От меня. Опаньки. Хм. Холодная и расчетливая. Кого-то ты мне напоминаешь. Рад, что ты охотишься не за мной. Во всяком случае, не сегодня. Увидимся, Джим. А нормальные девушки вам не попадаются? Ну, в общем-то, все, время закончилось хорошо, потому что Тош умер. Новый, в общем-то, с нами оказался, ну, более-менее нейтральный. прислала документацию по обучению призраков. Теперь мы сможем создать свою армию невидимых убийц. Если Менгска об этом узнает, ей придется многое объяснить. Думаю, она замела все следы. Ведь призраки постоянно этим занимаются. Еще глотки людям режут. Верно. Ну и ладно, надеюсь, Тайкус остался жив. Интересно, что он скажет, если с ним заговорить. А это ново ничего так девка, а, Джимми? Не думал приударить за ней? От нее одни неприятности, Тайкус. Бегает за этими чокнутыми фантомами, ну и слава богу, главное, чтобы держалась подальше от нас. Это не ответ. Ты пропускаешь одну юбку за другой с тобой явно что то не так парень да уж это точно однако тайгус похоже вообще не пострадал ай ладно посмотрим давайте новости. с вами кейт локвилл на канале юн по сообщениям службы безопасности доминиона спецагенты выследили и нейтрализовали лидеров группы повстанцев называющих себя лезвие тьмы это отличные новости кейт и каковы комментарии агентов Комментариев не поступило, но я думаю, они довольны проведенной операцией. Итак, уважаемые телезрители, благодаря усилиям службы безопасности, шпионы Джима Рейнера были преданы справедливому суду. Но позвольте, в сообщении ничего не говорилось о Джиме Рейнере. Мы продолжим после рекламы. Отдачу от жизни. Ай, Пистол. Чего? Вот это вот это жесть. Реклама просто на небесах, наверное. делали, блин. Великолепный уровень. Что у нас насчет убийц фантомов? Рейнер, думаю, тебе это понравится. Только не в Одессе с кем попал. Увидимся рано или поздно. Нового. Да, забавная куколка. Это Тайкус у нас получается, да? Интересно, он не чувствует, что у него нож э, в, в правой части груди. <с> Ничего он, видимо, не сказал, значит все нормально у него. Ну давайте сходим в арсенал. Раз уж у меня сейчас так много бабла стало, то надо это бабло растратить куда нужно. О, кстати, винтовка призрака. 25-миллиметровый карабин С-10МАРК. 6. разработаны конфедераторы незадолго до падения Тарсони с винтовка Марк 6 является лучшим образцом противопехотного оружия для Призраков. Технологии Доминиона не стали изобретать ничего нового и просто продолжили производство уда, ударной винтовки, не знаю. Несмотря на высокий профессионализм, Призраки проявляют необъяснимую халатность, когда дело доходит до ядерных ударов, поэтому их винтовки снабжены магнитными датчиками, чтобы командировать... Командованию было проще выявить точное положение призрака. Опаньки. А что делать нового у нас на корабле? Ха -ха. Впервые винтовка у Марк 6 испытала Хорвальд Уинстон по кличке Шершава. Его целью был Марийский барон Джеймс Форчин. Уинстон говорил, что это оружие красивее вдвое добрее любой девчонки. Просто вот интересно, нова здесь Эфрада была это или у меня это уже, как сказать, галлюцинации. Она, может, пришла убить Джима Рейнера. Мы условились, wow, что Нова откроет нам секретные технологии призраков. Она сдержала обещание. Твоя девчонка-то? Да, сдержала. Я уже начал искать способы улучшить текущие образцы. Она не моя девчонка, Слон. М -м -м. Профессиональный убийца, который рано или поздно приставит нож к твоему горлу. По мне так идеальная пара для тебя. Как же ты меня <связывая> Эх, забавно. Ладно, что у нас там в арсенале-то? Появились призраки теперь, да? И что у нас может дать призрак? Данность атаки призраков увеличивается на 2. Радиус обзора увеличивается на 3. То есть в итоге они становятся реально очень полезным юнитом. Даже без маскировки они очень могут, видимо, хорошо уничтожать пехоту. Поддержка маскировки постоянная и не требует затрат энергии. Ох, да это вообще будет прекрасно. Хотя на самом деле затраты энергии не требует это не такая уж высокая. Ну, точнее, не очень-то и хорошая технология. Жесть. Всех расстреляли. Так, а что у нас там по технике? Но технику я улучшать уже точно не буду. Что у нас на базе по ее тиранов? Пожары. Атлантическая прочность до 10% пожаров, они автоматически тушатся. А это вообще всем строение. О! -о, -о, -о. Станция наблюдения позволяет выполнять спутниковое сканирование, вызывать мулов. Спутниковое сканирование открывает неразведанные области. Мул добывающий робот-прототип с ограниченными услугами. Ну да, это есть уже в обычной игре такая вещь и получается нам просто давая то, что должно быть уже изначально в игре. Плюс да мы сможем сканировать территорию, если что нас например атакуют и нет у нас Турелей, которые могли бы просканить То у нас данная способность Будет давать вот эту вот возможность Так, ну для начала Наверное было лучшего призраков Блин, 125 тысяч кредитов Что-то очень дорого, извините ли Это получается у меня ост... Я потрачу 210, у меня останется Всего лишь 90 тысяч, я смогу потратить Только вот именно на потушение Наверное давайте я вот включу увеличу то, что у них дальность увеличивается Но при этом маскировка я не будем Включать пока Потому что это мне пока не требуется Я думаю, что если что, я буду все-таки контролить Эти призраков А вот э, все, что есть в этом центре А, но ну я все равно не смогу, да? Или, или мне прям тютелька в тютельку хватит? Нет, прям тютелька в тютельку хватает Ну великолепно, тогда давайте Строение тиранов мы улучшаем Улучшаем, это все-таки более важные улучшение Чем э, призракам давать невидимость полноценную ну, в общем-то, так пока. Мне по сути пехота вообще не нужно больше улучшений делать. В технике мне тоже не надо улучшений делать. Во флоте я тоже улучшений не собираюсь улучшать. А вот у призраков бы все-таки дать бы, наверное, вот этот костюм Криус. как бы. Ну, конечно, не супер полезно, но все-таки было бы неплохо им добавить подобное. Хотя 125 тысяч, извините, все-таки это очень дорого. Что у нас в лаборатории? Ничего нового, да? Ну да, и ничего нового не должно было появиться, потому что я как-никак ничего тут вот и не делал а, по технологиям. Ну идем, давайте тогда сразу на мостик. Я не жду благодарности от Новой, но считаю, что мы верно поступили, избавившись от Тоша. Ну я тоже на самом деле так считаю, потому что какой-то очень такой подозрительный тип мы условили, был. Что откроет нам секретный... А, ну это я видел. Ну, в кают-компании тоже ничего нового. Чё? Угостить вас, сэр? Точно по курсу. <сélvices> <сélvices> я тут припрятал особое умаджанское в подсобке. Будешь? Да, я не против. Ну Ладно, найдем, давайте на мостик. Пора позаняться делом. У нас следующая миссия Волгалла. Ох, какое название прям чувствуется запах германии ну это будет уже в следующий раз ставьте лайки подписывайтесь на мой канал с вами был веном всем пока удачи